Всем привет! Илья Авербу и Лиза Арзамасова, которые поженились в декабре прошлого года, ждут первого общего ребенка. Супруги пока не распространяются о малыше, а вот их друзья охотно делятся информацией о ребенком сне. О поле будущего малыша 26 летней Арзамазовой и 47-летнего Авербуха проболтался коллега фигуриста. Илья и Лиза ждут сына, не скрывают этого от своих, но и не рассказывают особо. «Они светятся счастьем», — рассказал инсайдер изданию «Комсомольская правда». Что у пары родится мальчик, заявила и телеведущая Алла Тавлатова. Давно не встречалась с Ильей. За это время он женился, и скоро у них с Лизой родится сын. Пусть все будет хорошо, цитирует Довлатову Стархиль. О том, что звезда папиных дочек Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербук закрутили роман, стало известно в июле 2020 года. В декабре того же года пара узаконила свои отношения. Тогда Лиза опубликовала трогательное видео и таксы в своем инстаграм-аккаунте. В апреле этого года Арзамасова и Авербух сообщили, что у них родится ребенок. Для Лизы это беременность первая, а вот у Ильи уже есть сын от предыдущего брака.